Даешь покинешь? Yes. What is the name? <coughs> Что Алиса и Вика. Что? Майн мэйн мис Рикардо. Настя, митю. Yes, водка. Vodka. Yes! Yeah, yeah, no. yeah, yeah. Oh. Cool. Nice. Не хотите приехать ко мне? No. Нету. Yes. Money now. No money! No money now. Я вышлю no. вам. Money. Мы не, мы Окей, let's go. <clears throat> Send the Мне как с вами связаться? Почтой. пост офис office. Yes. Email. <laughs> Мне, мне написать, пишем. Есть, есть, есть, есть. Чем почту написать? One second, my friend. Second. Чем почту написать? Мне нужна жена. Жена. А, ну кому он не нужна, родной. Всем нужна. All people need a wife, and and we need yeah, yeah, a Я напишу вам. Stop, stop, how old are you? How old are you? How your age old are you? Э, По-русски можно? Я не просто в куток Я испугалась. И почему нужно плядь? Я говорю how old how а, посмеемся. Я ж линяю. Что сказали? Посмеемся вместе, шутка-минутка. А, понятно. Да. Как дела у вас? Отлично. Нормально. Ясно. Ладно, я пошел дальше.